Привет! Мое имя Коннор, я андроид из Киберлайф и вы попали на канал Хиномори. И прежде чем вы спросите меня, зачем они тебе, я отвечу вам. Потому что надо! Как вы знаете, Хина уже как персонажу скоро 6 лет и он очень долгое время является маскотом моего канала. Ну или символом для русскоговорящих. История такова, что где-то два или даже три года назад у меня началась мания, ну или маленькая цель собрать как можно больше ОАГов на Хина от самых разных людей. Ну или вообще собрать большую коллекцию версий Хина. И я прекрасно знаю, что так делают только больные на всю голову. Сейчас у меня вопрос лишь в какой последовательности мне все это вам показывать. От самого первого ОАКа или версии Хина до самой последней Или от самого маленького Хиночки до самого большого Давайте по истории их возникновения у меня в доме Ах да, группы ОАКеров или группы, или названия тех, у кого я получил ту или определенную версию Хина Вы можете увидеть в описании к этому видео Если я никого не забуду если забуду, напишите мне в комментариях, что это ты, чувак, у которого я взял этого Хина, и я тебе припишу. Итак, это Хиночка номер один, мой самый первый Хина, и ему пора уже немножечко подправлять глазки, но я боюсь трогать этого оригинального котика. Почему? Это мой самый первый хина, которого еще когда-то звали Сиэль, потому что я думал, что Сиэль, персонаж из Темного Дворецкого, очень будет классно смотреться на нем. Я получил ее точно не помню от кого. То ли от Кити Фокс 275, 272, то ли от Дарии Гренс. Если кто-то помнит Гренку, то почет мое и уважение. Этот котик для меня один из самых важных, и я его даже не беру с собой в Москву, а все потому, что этот перс, он не только маскот моего канала, он не только подстрадал от рук Маши вот здесь, вот когда она его сильно тискала и сжимала. Да, Маша, я все еще помню. А также он м -м, с самой первой встречки у меня, поэтому очень важен воспоминания и все дела. Книночка номер второй. Это, пожалуй, один из самых известных хиночек на моем канале. Этот оак был сделан из вот такой вот стоячки-повторяшки, у которой не было белой мордочки. Я не помню, от кого получил я эту стоячку, но я ее получил. И Ферн, так уж получилось, сделал мне из этой стоячечки вот такого вот малыша. Использовал он белую ручку для мордочки, лайнер для всех вот этих черных штук, белую ручку для бликов, белую ручку вроде бы для заполнения глаз, и синие маркеры вот для радужки. Самые-самые красивые глаза у хиночки. И... Я очень счастлива, что ферб сделал мне его, когда он приезжал ко мне в Германию. А -а -а. Эти глаза, но ну посмотрите на них. Посмотрите на, на силу обычных маркеров. И хиночка номер три. Это вот этот котик. А, он был сделан из испорченной уже стоячки. Я не помню точно из какой. Кажется, из а, первых самых стоячек, которые я еще снимала в одном из своих первых и, на самом деле, вторых сериалов под названием «Небесная симфония». Э, «Небесная симфония», кажется, из этой стоячки. И, э, по сути, он выглядит неплохо, по крайней мере, его глаза. Но этот ток пора уже потихоньку перекрашивать, улучшать, переделывать. Хотя для первой работы Хиночка выглядит неплохо я все равно хочу его переделать. Очень хочу, но руки не доходят. Еще это была версия, что это хина, типа его версия, когда он играет в видеоигры. Следующий хина, это вот такой вот Хинуси как я его называю хина в подростковом возрасте. Да, то есть все остальные хины это взрослые хины. Взрослые. А это хина в подростковом возрасте. К сожалению, я не помню имени человека и группы, кто мне его делал, но он сделал его очень быстро и очень качественно. Правда, почему-то у него белая краска пожелтела, хотя он на солнце не стоял, он был запечатан, грубо говоря, ну не запечатан, конечно, но лежал в коробочке. Может быть, это из-за из из того, что он находился в основном в темных пространствах в камере это не очень заметно, но в реальности они очень желтые и даже синего цвета не осталось. Не знаю, что там случилось. Я не знаю, что я с ним буду делать. Я не боюсь сам перекрашивать, но если я дам и это работу какому-нибудь другому акеру, хоть только из-за глаз, то я боюсь, что потеряется именно работа этого человека. Поэтому, чувак, если ты... Это ты, тот, кто сделал мне этого пэта. Окликнись, тебе нужно отремонтировать ему глаза. Далее у нас идет хина уже в престарелом возрасте. Это вот такая вот ангорка, которую, по сути, и перекрашивать не надо. Она идеально подходит для взрослого хина. У нее и челочка правильно лежит, как у настоящего Хинуси. У Хины именно вот такая челка, у нее и голубые глаза. Так что все идеально. Этот уак я получил самым последним, но сделан он был одним из самых первых. Вот он, хиночка от Оскара. Он просто великолепен. Сколько нервов Оскар потратил на него, и сколько нервов ожидания потратил на него я. Вся суть в том, что Оскар отправил его мне, и он шел, шел, шел, все не приходило. И вот мне уже нужно было ехать в Москву. Нужно было ехать в Москву, и я жду вот этих двух пэтов, Конора и Хиночку, и, и они все не приходят. И вот, я уже еду чуть пораньше в аэропорт, еду в аэропорт, потом прилетаю в Москву, и первое, что я получаю, это сообщение от папы. Паула, тут тебе посылка пришла из Москвы. И я понимаю, что это посылка от Оскара, которая пришла именно в тот день. Именно пару часов после того, как я уехал в аэропорт. Даже не когда я прилетел в Москву, а когда я уехал в аэропорт. если бы я подождал минут 30, я бы получил эту посылку. Ну ладно, я рада, что она у меня на руках сейчас. И этот хина, пожалуй, одних из самых точно выполненных глазки. Просто шикарные глазки и одежда. одежда. Одежда снимается, его можно те, что, теоретически раздеть, но мы этого с вами делать не будем. Нет. Следующий хина, которого я получил, это вот этот хина от Бигби. Как я различаю этого хина и моего самого первого. Первое это носик и мордочка слегка потерта. у него нет раны от Китти Фокс на глазу, как у этого, и у него чуть-чуть ржавчина Появилась от чего-то. Возможно, я ее в ближайшее время уберу. Возможно, нет. Это буду ли я лениться или не буду? Да. Э, я, кажется, купил этого пэта или обменял. Короче, от Бигби. Краткая история: от Бигби у меня два пэта. Или это был не от Бигби? Нет, от Бигби. От Бигби. Это все от Бигби или от Уакера, я скажу. Я запутался. И последний хина. Это маленький хина, хиночка, ребеночек, которого я заказал у одного очень классного Уакера, название которого я не могу правильно произнести, но давайте назовем ее Месли Кофи. Вот. Он выполняет просто милашно. Он просто очень гладкий, очень милый, очень классный. Просто милашка. И да, она очень долго искала именно котенка, именно ну, вот этого котенка. На встречке прямо искала, прямо яростно искала и наконец-то нашла. На. У него очень милые сердечки блики вот на нижней части зрачка. Просто маленький путичка. Ах, хиночек настолько много, что они не умещаются в сцену. Но я надеюсь, вы простите меня за это. Итак, давайте посчитаем, сколько всего хиночки в коллекции у меня на 2018 год. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь хин. Восемь это знак бесконечности. Ну да, это подходит ей бесконечно, буду собирать хина. Какой красивый кадр. Что же, а на этом все. Всем спасибо за внимание, всем до встречи, всем.